Оракул Композитор Сергей Дворецкий Скажи мне, Оракул Хранитель традиций Где правда на свете, скажи мой юный невольник, случилось родиться, приходится жить. Лукавишь, оракул, вопрос не отвечен, что жизнь, как ее трактовать? А жизнь это утром вставать, а под вечер усталым ложиться в кровать. А где же свобода? Земля Палестина, свободнее, чем горный Тибет. Вот ты выбираешь себе господина И он объясняет тебе Оракул, а есть ли картофель вкуснее, Чем тот, что хозяин мне дал? Зачем тебе правда? Подружишься с нею, И горькой станет еда. Последний вопрос, а стена крепостная, Граница сознания. Ч -ч -ч. Мой юный невольник, чем меньше ты знаешь, тем более счастлив.